Национальная служба с и Ростеха получила 6 новых вертолетов. Холдинг вертолеты России госкорпорации Ростех поставил 6 вертолетов в группе компаний ПСП Лизинг в интересах Национальной службы санитарной авиации НС. В регионы страны отправилась продукция казанского вертолетного завода 3 АНСАТА и 3МИ8 МТВ-1. Вертолеты поставляются в рамках большого контракта на 66 машин, который был заключен в январе 2021 года. В ходе авиасалона МАКС-2021 была передана первая машина. На текущий момент санитарная служба Ростеха получила уже 14 вертолетов по этому договору. Общий парк НС составляет 22 единицы авиатехники, 11 ансатов и 11 Ми-8 МТВ-1. Развитие санавиации повышает качество, скорость и доступность медицинских услуг, особенно в удаленных районах. Поставки современных вертолетов для НСА набрали хороший темп, отгрузки происходят регулярно. Еще шесть машин, которые переданы для нужд НСА, будут нести службу в самых разных регионах страны. Ансаты отправились в Великий Новгород, Беслан и Орел. АМИ-8 МТВ-1 в Новосибирск, Петрозаводск и Барнаул сказал исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Ивтушенко. Вертолеты для санитарной авиации подготовлены под оснащение медицинскими модулями для перевозки пациентов. Так, ансаты могут быть оборудованы специальными боксами для новорожденных или инфекционными боксами для больных коронавирусом. Легкий вертолет «Ансат» рассчитан для перевозки одного пациента в сопровождении двух медиков и оснащен системой электронной индикации, так называемой «стеклянной кабиной». Его конструкция позволяет оперативно трансформировать машину как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. Ансат может использоваться в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию, а также эксплуатироваться в высокогорье. Он способен развивать скорость до 275 км в час, максимальная дальность полета — до 505 км. Машина очень удобна при эксплуатации в городских условиях. Многоцелевые вертолеты Ми-8 МТВ-1, помимо подготовки для установки медицинских модулей, укомплектованы 22 сиденьями и дополнительными подвесными и внутренним топливными баками. Вертолет обладает улучшенными летно-техническими характеристиками благодаря более мощной силовой установке, доработанной авианики и изменениям в конструкции фюзеляжа. Его максимальная скорость достигает 250 км в час, а дальность полета – 1150 км. Машины имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики и могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8 МТВ-1 позволяют эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. В 2021 году вертолеты НСРО Стеха выполнили 5020 вылетов и спасли свыше 6000 пациентов, из них 687 детей и 280 младенцев в возрасте до года. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.